Я президент, буду делать, что хочу. Старо как мир. Полное игнорирование, автократия. Можно и по зубам обычно получить. Не гонялся бы ты поп за дешевизм. Very exclusive ракушка. Хоть один раз не бухай в Новый год, пора копать картошку. Вот такой вот практичный у нас грандоначальник. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост. И не важно, где ты рос. В чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет, сегодня подготовил для вас обзор самых важных новостей недели. Поехали. Совы выпучили глаза, московский зоопарк показал встречу первого снега. Я, кстати, тоже, когда увидел первый снег, думаю, блин, как я соскучился. Манул Тимофей встречать первый снег не вышел, так и сказал, что нахрен. Камышовый кот Заури дремал на своей полочке, а волки и лисы с любопытством смотрели на, на снег. Леопард мизер спрятался, а совы выпучили глаза и смотрели примерно вот так. Единственная оговорка так, совы постоянно так смотрят, поэтому, я не знаю, на снег ли они выпучили глаза или на всю эту вот ситуацию в стране и в мире, я не знаю. Как вы думаете, напишите мне в комментарии. Население Земли превысило 8 миллиардов человек, так заявили в ООН. На 1 миллиард число людей на Земле выросло всего за 12 лет. Скорость прироста населения на Земле вот идет по какой-то там экспоненте, и многие говорят, что о, прогнозы такие, что буквально там к 2050 году, в общем, будет столько людей, что жрать будет нечего. Ну, давайте проанализируем, а почему так быстро растет сейчас население и где большинство людей этих рождается? Поехали. Если брать тысячу детей, то 511 из них, то есть больше половины в Азии, 326 детей из тысячи живут в Африке, но из них 57 в Нигерии, 25 в Эфиопии, то есть в Африке тоже неравномерно все это дело, вот. А 106 детей, значит, из этой тысячи в Америке, да, и на первом месте тут США, 30 детей из тысячи. А во всей Европе на свет появилось из этой тысячи всего 52 ребенка, из них 10 в России, в Германии всего 6, а во Франции тоже 6. Здесь интересный вопрос, что экономики борются за людей. Что такое люди? Люди — это производители товаров и услуг, и они же потребители. То есть в тех экономиках, в которых будет больше людей, там будет больше товаров производиться, больше покупаться, экономика будет больше, больше налогов и так далее. Поэтому все страны будут бороться за рост населения, либо за счет рождаемости, либо за счет миграции, да, притока населения из других мест. Вот. Поэтому очевидно одно, что там, где детей рождается меньше, но ну, эти страны будут видимо, привлекать миграцию, ну или стимулирует рождаемость и так далее. Ну, рождаемость в этих странах стимулируется уже давно, но что-то никак не начинает рождаться, да? вот. Поэтому, видимо, миграционные потоки. Как поведут себя миграционные потоки, дальше непонятно. Важно одно, что переток за счет миграционных потоков, он все равно не такой значительный, как за счет, например, вот, нарождающихся детей в Азии. 511 человек, напомню, из тысячи родились в Азии приведет ли это к тому, что центр экономической деятельности, вообще говоря, мира переместится в Азию, в Индию, например, в Китай, не знаю. Вот, посмотрим, поживем, увидим, но сейчас прогнозы про это тоже существуют. Буду держать вас в курсе. Путин призвал банки перестать пить кровь пенсионерам, вот взять и перестать, да, кровопийцы, да? Вот в частности он сказал, прошу вас действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, например, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Комментировать надо? Да. Я вообще говоря, всех бы кровопийцев на кол посадил. Но это негуманно, понимаете, и поэтому давайте какой-то другой способ придумаем. Например, очень простая регуляция. Если обслуживание кредита составляет больше, чем 10 процентов, от доходов человека, то банк, который выдал такой кредит, пусть сам расчехляется и платит. Вот такой закон очень быстро остановит вот эту вот вахханалию банков, микрофинансовых организаций и так далее. То есть человек, который попал вот на этот кукан ростовщичества, он приходит, заявляет через госуслуги, и все, и у него индульгенция и так далее. И на самом деле сегодняшние технологии позволяет это сделать. Например, Мишустин, будучи значит, главой налоговой системы, создал одну из самых классно администрированных систем по сбору налогов и так далее. Поэтому сделать это ну, несложно. Почему нет? Поэтому вот эти вот призывы к кровопийцам, они, к сожалению, могут остаться без внимания. Дело в том, что ростовщики старо как мир, еще в древнем Риме, значит, банки специально загоняли людей в долги, чтобы изымать у них вот землю, активы, вот под бросовым ценам, это раз, а второе, когда человек не мог расплатиться, он становился рабом. Поэтому современное рабство, оно и заключается в виде того, что ты не можешь расплатиться с кредитами, ты постоянно в долговой петле. Это и есть вид, разновидность современного рабства. Видите, когда раб даже сбежать не может, потому что он не знает, что он раб. Центральный банк решил ограничить выдачу ипотеки с около нулевой ставкой с 23 года. Как утверждает Центральный банк, это сократит риски заемщиков и банков, которые получают переоцененный залог. Помните, несколько выпусков назад я сообщал вам об этом, что те, кто ведутся на ставки, ну, около нулевые по ипотеке, те, ну, просто, их просто обманывают, потому что все эти проценты заложены значит в стоимости квартиры. Набиуллина слово в слово значит, повторила значит то, что я в выпуске сказал. По словам Набиуллины, анализ показал, что стоимость квартир в таком кредите завышена на 20-30%. Мой анализ показал ну, примерно то же самое, 30-40%. И часто переплаты больше, чем проценты по кредиту, а продать жилье за эти же деньги на вторичном рынке уже не получится, только при условии, что за это время цены вырастут на 30%, добавил глава ЦБ. А цены на недвижимость, вы знаете, перестали расти, и есть прогнозы, что они даже будут снижаться. Поэтому тот, кто зашел в ипотеку по около нулевой ставке с переплатой 20-30, может быть, 40 процентов, ну, тот, грубо говоря, влип. В данном случае Центральный банк показывает пример заботы за то, чтобы устойчивость финансовой системы и экономики все-таки была, и это здорово. Ну, в очередной раз хочу подчеркнуть, что на нашем канале информация о том, как не вляпаться в лапы жуликов, да, появляется все-таки чуть-чуть раньше, даже по сравнению с самим Центральным банком. Поэтому отправьте и этот выпуск своим родным, близким, знакомым, ну, кому добра желаете, это обезопасит ваших друзей и знакомых от жуликов. Банк начал доставлять клиентам золотые слитки на дом. Опаньки, а я говорил, да, когда в погреб складываешь, да, тяжело носить да, слитки, да, а тут тебе раз на дом принесли, и ты ш, спустил, да. Премиальные клиенты могут приобрести мерные слитки весом от 500 граммов. Ну, тяжеленькое такое 500 грамм, да, и стандартные, от 12 килограмм, Ни хрена себе, да. Представляешь, 10 слиточков взял, да, 120 килограмм, и там уже грузчиков надо заказывать, а грузчики пока несли, опа, и унесли там два слитка, а ты не заметил, да? Кстати, у меня так было. Я однажды на Мальдивах купил ракушки, охрененные ракушки. Я долго торговался, понимаете, ну, цена была 300 долларов, там реально просто very exclusive ракушка. В общем, я с 300 долларов заторговался до 100, представляете? И я был просто в восторге от искусства переговоров. Блять, я когда домой приехал и развернул этот э, сверток, знаете, что там было? Там была блядь, обычная ракушка. То есть этот гад он со мной торговался, да, и я так увлекся, да, что он подменил и все. Поэтому, ребят, помните всегда, не гонялся бы ты поп за дешевизной. Всегда будьте внимательны. Те, кто напротив вас, визави, они используют вашу увлеченность вот этой вот торговли, да, они вас специально завлекают к этому, а потом раз, и поимели. Да. Кстати, у кого были такие случаи, напишите мне в комментарии. Ну вот про Тиньков банк возвращаемся, да? Тиньков банк, видите, видимо, настолько стала популярна услуга покупка золота, я не знаю, кто его покупает, такое ощущение, что людям делать нечего, золото покупать. Лучше бы купили бы у меня личное наставничество от Игоря Рыбакова, кстати, ссылка будет здесь, под этим видео, называется программа Ярц Рыбаков. Вот я думаю, это будет гораздо выгоднее, чем слиток за 12 килограмм, а стоимость примерно одинаковая, слиток за 12 килограмм положил и только охранять надо, расходы нести, да? а купил от меня программу личного наставничества, так твои доходы выросли, отношения в семье выросли, отношения с бизнес-партнерами выросли, внутреннее состояние выросло, бизнес начал расти и так далее. Ребят, это всяко выгоднее, чем стать охранником золота, которое ты сложил в пугреб. Нужно ли вам золото или вам нужно вы, вы другой, вы превосходный. И помните всегда, ты больше чем ты есть, ты тот, кем ты можешь стать, ты золото, которое пока не блестит, сделай себя блестящим. Собянин предложил москвичам решать, украшать столицу к Новому году или отказаться от праздника. Голосование стартовало на платформе «Активный гражданин». Но, как говорится, поиграть в демократию никто не запрещает, поэтому теперь есть кнопка, как вы считаете, да, елку будем ставить или нет, вот как будто больше делать нечего, идти мне вот на сайт госуслуги, нажимать эту кнопку. Я так скажу, слушайте, я на эту площадь все равно не пойду поэтому делайте, как хотите. Я себе елку во дворе сам поставлю. Я все сделаю для того, чтобы отвлечься от этой гребаной действительности и уйти в свой домик какой-нибудь эмулированного праздника. Я очень хочу провести Новый год в семье, с друзьями и так далее, с детишками, все, и чтобы забыть, вот чтобы забыться и так далее. Бухать не буду, курить не буду и так далее, потому что мне нравится вот жить в такой вот благости, в блаженстве и так далее. И вам того советую. Приготовьтесь к Новому году как следует, не покупайте спятное, не готовьте салата оливье, сделайте что-то по-другому, и тогда ваша жизнь, Вдруг развернется по-другому. Хоть один раз не бухай в Новый год, короче, да, а елка пусть будет. Кстати, сам мэр Сергей Собянин хоть и спросил жителей, надо ли украшать город, делать ли елку, высказался сам за проведение. Вот новогодних мероприятий, и я в данном случае очень доволен мнением Сергея Собянина. Но ну, вы знаете, когда большой градоначальник высказывается «за», это означает, что, ну, скорее события все же будет. И Сергей Собянин также указал прагматично, что бюджет столицы получит в разы больше денег, если проведет новогодние мероприятия. Да? чем если вот сэкономит там на установку елки и люди не придут и не купят пирожки, напитки, глинтвейн и так далее. Вот такой вот практичный у нас начальник. Может быть, именно поэтому Москва похорошила. Друзья, я, Игорь Баков приглашаю вас на Art Business Summit выступлю я, Оскар Хартман, Михаил Кучмен, звезды компании Технониколь, феноменальные компании, да, звезды Эквиум бизнес-сообщества, звезды X10 движений. В этот день вы получите практики, как присваивать обстоятельства к своей выгоде с минимальными издержками. Ну, а некоторые из вас, кто окажется на vip гала ужине с вами вот прям вот лично в одной комнате проведем три часа и разберем все ваши вопросы, как вести вашу компанию там к бурному росту и так далее. Приходите, ссылка будет под этим видео. Я очень хочу с вами встретиться. Студия Warner Brothers запретила Первому каналу и СТС показывать свои фильмы. Ну, так вот. Отмечается, что срок лицензионных соглашений при этом действует еще минимум полтора года, однако Warner Brothers говорит Заканчивайте, а то ай-ай-ай. Возможно, это означает, что в Новый год мы с вами не посмотрим так полюбившиеся нам фильмы о Гарри Поттере. Будем смотреть про Павку Корчагина, про там Матросовых и так далее. Ребят, слов-то у меня нету вот на все это, да, но Познер бы сказал такие времена. Сальвадор заявил о решении покупать по одному биткоину в день. О планах объявил президент Нейбекеледа. Страна, которая первая легализовала криптовалюту в качестве платежного средства, на текущий момент владеет 2,3 тысячи биткоинов. <свят> страна, которой валовый значит, продукт 4 тысячи долларов на человека. Это, короче, нищая страна для хайпа. Да? Вот этот президент развлекается да? и заявляет вот такие вещи. Я думаю, на самом деле, деятели, энтузиасты по биткоину, они, в общем-то, договорились с этим найбукеле, найбукеле весь мир, короче невзирая на то, что 77% жителей Сальвадора высказались против покупки биткоинов на государственные деньги, президент на букеле продолжает это делать. Вот полное игнорирование, автократия, типа я президент буду делать, что хочу, вот. я даже вот не буду изучать это, и к бабке не буду ходить, там гадалки на кофейной гуще, ребят, все это просто-напросто проплаченный хайп. То есть всем этим биткоинщикам, которым сейчас кровь из носа надо привлечь хоть какое-то внимание, да, к сдувающемуся этому крипто-пузырю, к начинающей этой крипто-зиме, да, <laughs> чтобы, чтобы кто-то хотя бы да, покупал этот биткоин, они на все гораздо. И вот они уговорили этого президента <laughs> Сальвадора играть в эту игру. Да, и я вам так скажу, в моем криптокошельке, который я открыл для, ну, просто вот для экспериментов наблюдать, тоже лежат сколько-то там долей биткоина на какие-то там небольшие мизерные суммы. У меня все это тоже есть, но я отношусь к этому, как знаете, как к развлечению. Вот. Никогда не инвестировал, никогда не собирал никакие деньги, потому что в Телеграме жулики под моим именем до сих пор ходят и постоянно пытаются растрясти доверчивых жителей на то, чтобы там скинуть какие-то деньги. Телеграм, зараза такая, администратор, они игнорируют мои запросы на то, чтобы закрыть и заблокировать эти каналы. Он говорит, нам пофиг. Поэтому, ребят, если вас обманули, если вас развели и так далее, пожалуйста, жалуйтесь в прокуратуру. Вот эти вот поверования, что бесполезно обращаться, я так скажу, именно это питательная среда для жуликов. Давайте напишите мне в комментарии свои истории, когда вы сталкивались с жильем, когда вас развели на деньги. Делитесь этим историей, пусть ваша история станет действенным примером, где надо быть более внимательным и так далее. Давайте делиться друг с другом ну, возможностью не попасть, не вляпаться в следующую ловушку. Банк России объявил о выпуске в обращение памятных монет, посвященных персонажу мультфильма «Антошка». Помните? «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку». На что нам намекает Центральный банк? Понятно, да, на что? Пора копать картошку. В Фогребе недостаточно картошки, пора засаживать картошку, копать картошку и так далее. Ну, я так, во всяком случае, эту новость оцениваю, да, но это еще не все. В сентябре Центральный банк представил монеты с чем бы вы думали? С Иваном Дураком. На что на этот раз намекает Центральный банк, я не знаю, напишите мне в комментарии, да, ну и я скажу свою версию, пока вы будете думать над своей версией, да. Иван Дурак, он как? Он лежит на печи, там, изба горит, блядь, а он говорит, дай! то есть у него все через одно место, но потом все тики-пики, да, все нормально там срослось. Поэтому я бы очень хотел, чтобы и на этот раз богоспасаемая страна Россия справилась. Я надеюсь, вы тоже хотите это и напишите в комментарии свою версию, на что намекает Центральный банк, выпуская монеты с Иваном Дураком. Сооснователь финансовой пирамиды Финика Зыгмунд Зыгмунтович, вот даже по, по имени ну, наверное, не догадались, что будет какая-то вот там засада. Ну, в общем, он находится в международном розыске и задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. Против основателя Финика, а, он не основатель, он сооснователь, там, видимо, еще есть подельники, да? Ну, в общем, возбуждены против них уголовные дела по статьям о мошенничестве и участии в преступном сообществе. А ведь я в некоторых выпусках своих, когда Финика активно привлекала деньги, неоднократно говорил, ну, хватит нести деньги. Я удивляюсь, неужели МММ, русский дом севинга, все эти вот эти все вот не научили население ну, критически относиться к этим новым финансовым инструментам, ко всяким там биткоинам, ко всяким там э, форекс-трейдинг, э, валюты и так далее. Это же все жульнические организации. Ну и, конечно же, это малое утешение, когда, вы вот, знаете, когда уже людей ограбили, очень многие лишились состояния, кто-то в кредит залез и отдал финика деньги, ну вы представляете? Ну и малое утешение, что сейчас этих людей там, ловят где-то и все. А что людям-то делать? Людям компенсировали, да? и Центральный банк писал, что вот финика, есть признаки, что это пирамида и так далее. ребят. а что писать-то? Если вы Центральный банк, вы видите, что есть признаки пирамиды, ну вот прокуратура есть, ну закройте этих ребят. Вот и все. Я просто удивляюсь этой безумностью, может иногда кажется, да, что мы бы могли все-таки наученные вот этой статистикой, чуть-чуть да, на упреждение действовать. Как вы считаете, если вы хотите, чтобы на упреждение власти действовали, напишите мне в комментарии, только будьте внимательны. Как только власти получают такой сигнал, но упреждение может оказаться не там, где надо. Поэтому здесь нужен вот этот вот баланс. Напишите мне, что вы вообще об этом думаете. В России введут единую школьную форму. О таких планах рассказал министр просвещения Кравцов. Законопроект внесен на рассмотрение парламента, и на слушание Госдуме идею поддержали депутаты. Надо же, а? Глава комитета по образованию Казакова заявила, что школьная форма организует и дисциплинирует, поэтому детям важно ее носить. Вот я вам так скажу, ребята, главный урок школьного образования — послушание. Введение школьной формы, оно значительно усилит да? вот, этот урок. Действительно, дисциплинирование, организованность, послушание да, — это важно привить детям, чтобы дети соблюдали правила, установленные кем-то. И даже если это правила, ну, не ахти там какие-то, не очень актуальные, тоже чтобы соблюдали. Дело в том, что уже давно замечено, что дети, юноши, ну, то есть будущие взрослые, наученные изучать правила и соблюдать их, они не способны участвовать в изменении этих правил, и уж тем более в установлении своих правил. Поэтому, если ваши дети все еще ходят в детские сады и школы, где вводят форму, и так далее. Ну, в конце концов, школа-то государственная, и государство, ну, раз такая политика, ну, значит, все. Ну, так вы создайте свою школу, да? открывайте свои школы. Дело в том, что в России один из самых передовых кодексов, как возможность создавать свои частные школы. Однако частных школ все еще меньше двух процентов. Меньше двух процентов людей, детей, и будущих взрослых учатся в частных школах. А ничего не мешает вам создать свою школу и ввести свои правила. В частной школе вы можете вводить форму, а можете не вводить. Да? Да. Делать детерминированную систему образования, которая научит детей соблюдать правила, которые им даст кто-то. Или вы можете в своей школе установить программу про детей от Рыбаков фонда. Это развивающая система образования. Кстати, она тоже сертифицирована Минпросом, где учат двум ключевым компетенциям жизни. Первое — навык генерации защиты от злоупотребления властью, манипуляции и контролем. И второе — навык генерации свобод, навык замысливать что-либо и добиваться замысленной с помощью имеющегося. Ищите школу именно с такой ну, возможностью для ваших детей, и тогда дети, когда вырастут, они вам не скажут «Вы, родители, испортили мне жизнь!» Число закрытых ИП в октябре впервые за полтора года превысило число открытых. За месяц было ликвидировано 52 тысячи ИП, причем большая часть из них приняли такое решение сами. У бизнеса снижаются торговые обороты, предупреждает эксперт. О чем эта цифра? Эта цифра вот о чем. ИП — это показатель, сколько людей пошли в малое предпринимательство, взяли ответственность за себя в свои руки, взяли ответственность за рабочие места, которые они создают в свои руки, то есть стали малыми предпринимателями. Да? То, что сейчас снижается количество ИП, ну, это говорит о том, что снижается экономическая активность. В общем и целом это вот предвестник такого, ну, засыхания, что ли, экономики. Действительно, падение экономики в ноябре составило, вот, в третьем квартале составит 4 процента, и падение экономики ускоряется. И, собственно, индикатор вот этих закрывшихся ИП, ну, это вот один из индикаторов, который подтверждает это. Я хочу поддержать тех, кто сейчас находится еще вот на переломном моменте, закрываться нет и так далее. Если сейчас вот в текущих реалиях уйти с рынка, уйти в найм, спрятаться, ну, давайте так, вы лишаете себя вот этого шанса создать компанию в период бурных катаклизмов все компании, созданные в период бурных катаклизмов, вот как сейчас идет период, лихие 20 да, эти компании, ну, по статистике более живучие, чем компании, созданные, такой, знаете, на волне, когда все растет, когда как на дрожжах ты растешь, тогда любой кризис тут же, все, хана. Вот поэтому держитесь до конца, вот лучше недобздеть, чем перездеть в этом случае. Тойота с 14 ноября начала сокращать сотрудников на заводе в Санкт-Петербурге. В общем, компания выплатит 12 средних зарплат каждому сокращенному и сохранит на протяжении года после увольнения добровольное медицинское страхование, а также выплатит до 50 тысяч рублей на обучение, переобучение или повышение квалификации. О, ребята, вот специально для всех сокращенных с Toyota, да, я сделаю специальное предложение, да, курс «Предприми себя» со специальной ценой 50 тысяч. Я сейчас в отдел продаж дам задание, что если ты пишешь, там, так, меня сократили с Toyota", ну, ты, конечно, приложишь там это доказательство, а тут я сейчас повалит, да, то для вас будет курс «Предприми себя» не как для всех 100 тысяч рублей, а 50 тысяч рублей, и тогда ты используешь с выгодой эти 50 тысяч, понимаешь? Ссылка, на предприми себя будет здесь, пожалуйста, сделайте его, чтобы оно было со специальным предложением, но только для тех, кто подтвердит, что его сократили с компанией Toyota. Кстати, давайте я расширю это предложение для тех, кого тоже сократили в октябре и ноябре месяце, вот сократили, и вы сможете это доказать, для вас тоже будет предприми себя по цене 50 тысяч рублей. Пользуйтесь. Что-то со мной сегодня, вот, я просто раздаю какие-то подарки сегодня, ну, СИОМ выдал радостнейшую новость. 81 процентов россиян назвали себя счастливыми. Ага, в где-то нашел долб, которые сказали, что они счастливые. Отлично. Где он их нашел? Это что, специальная выборка? Итак, самыми счастливыми россияне были в декабре 2017 года, 87 процентов, а наименее счастливыми в 90-м году и 92-м году, всего 44-42 процента Выходит, почти половина всегда были счастливыми. Ну, ребят, я когда вот россиян смотрю, они обычно их муры. и на вопрос ты счастлив, можно и по зубам обычно получить. Поэтому давайте так, чтобы не быть голословным, мы сделаем в сообществе да, свой опрос. Давайте посмотрим среди зрителей моего канала, кто счастлив, а кто не очень счастлив. да. Ну, а в свою очередь я, конечно же, всем вам желаю Счастье, чтобы вы были более счастливы. И для этого давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому место просто не останется. Окей, я, а, okay. я еще раз отвечу на этот вопрос.